Прям ровненький, как достаточно наручить звучало. Примерно на сантиметр очень быстро станет. Это будет, я считаю, неправильно. Работает. С вами я вас. Знаете, в последнее время на ютубе стала очень популярна проверка. Лайфхаков. Наверное, каждый второй канал пытается снимать что-то подобное. И мы тут с моей командой сели и подумали, а что если и нам снять что-то подобное? И сегодня мы вам покажем три лайфхака, которые, возможно, смогут вам помочь в вашей жизни. Но работают ли они? Сегодня мы все проверим. Не будем терять ни секунды. И погнали проверять. Если здраво осуждать, то формат проверка лайфхаков придумал Дима Масленников. Но на сегодняшний день существует много других каналов, которые себя тоже зарекомендовали на подобном контенте. И называть наш проект проверка лайфхаков это будет, я считаю, неправильно. В будущем, если вам этот проект зайдет, мы придумаем какое-то свое название. Ну а пока говорим спасибо Диме Масленникову и продолжаем этот ролик. А этот лайфхак подойдет тем, кто любит кушать яички. Как странно очень звучало. Говорят, чтобы моментально, молодец, очистить яйцо от скорлупы. Нужно сделать с одной стороны яичка маленькую дырочку, в нее подуть и яйцо, как эти истребитель из звездных войн, вылетит со своей скорлупы. Надо это все проверить. Потому что мне кажется, это звучит, ну, как минимум, странненько. Честно говоря, этот ролик снимал около года назад. И тогда мы тоже пытались проверить этот лайфхак. И знаете. Тогда это было очень интересно. Ставка с того ролика. Я оставил материал. Говорят, чтобы моментально, молниеносно очистить яйца, нужно их очистить с одной стороны, а со второй сделать маленькую, аккуратненькую дырочку. В нее падуть и яйцо прям вылечит эти истребители звездных войн из своей скорлупы. А как его чистить? <плых> -мо! А яйцо очищено с одной стороны. Вот так? Ты идешь в рот и дуешь. <плых> Я не могу без смеха это сделать. <смех> Блин, это жестко. <смех> У нас есть два яичка. Одно белое, одно коричневое. И вот теперь надо его очистить с одной стороны. Делать аккуратненькое отверстие. Попробуем. Сейчас. Не ага, есть. Очищаем с одной стороны. Тут свой уже. Ну а как, как это работает? А ну садов. вообще. Не, с другой стороны даже надо наверное. А, значит, поправка надо еще делать с другой стороны. Ну, ты видишь, что тут пространство есть. Ну угу, и пробуем. <свеч> Попробуем. Это <свеч> не по <буду> <свеч> <свеч> Я вообще так просто пойти и все. Просто сильнее обдуй. Попробуй с другой стороны. Нет. С этим не получается. Сейчас попробуем, конечно, с другим сделать небольшую девочку. Ай, она, блин, полетела снова. Я вижу, что тут просто очень много пространства вот в этой части яйца. По здесь действительно нужно вылететь оттуда. Что-то на яйца ты не занимаешь. Эй, куда упал? Лейтел. Нет. Кажется, что Я понимаю, что у меня это не получится. Не старайтесь. Ну что ж, ребят, я не знаю. Честно говоря. По всей видимости, это должно как-то работать, но у нас не получается. Попробуйте, вы напишите в комментариях, получится ли у вас выучили свой скорлуппы, однако у нас, увы, ничего не получилось. Может, мы что-то не так сделали во время очистки. Может, я их словно определенное время, чтобы получился этот лайфхат, однако у нас, Ничего не вышло. Ну, пока что перейдем к другому лайфхаку. будешь? А чего ты чайок не пьешь? Горячий. А у нас есть решение этой проблемы. Говорят, чтобы охладить чай, в него нужно поместить три... В него нужно поместить три охлажденные заранее ложки, и тогда чай очень быстро станет прохладным. Ложки впитают в себя теплоту чая, ну и отдадут свой холод. Давайте проверим, что -то. мне кажется, что это звучит как полный бред. Так у нас есть нагретые. Нагретый чай. Так как у нас не нашлось градусника для измерения температуры еды, пришлось использовать простой обычный электронный градусник. Аккуратненько просто подноси. Подносить? Ну чуть-чуть можно Ну вот так вот. Да. А что означает? Владик и Даша не очень умные мальчик и девочка. Они не знали, что максимальная температура человека, живого человека, 42 градуса. Больше человек не выдерживает. И вечно на память. Плак-плак. Может, не подходит для такого? Может, там больше, чем 100 градусов? Не знаю. Вот, не живой. Значит, он не берет такие температуры. Типа, у человека, если градусов 60, он же не жилец. Ну ладно, будем считать, что чай очень горячий. Чай, он горячий. Очень. Очень горячий. Какая у меня температура? Ну, именно так температура измеряется, ребят. Ставьте лайк, если это так делается. Ориентировочная температура чая у нас будет где-то 42 градуса по Цельсию. Это минимум. 42,2. Теперь же нам нужно достать наши охлажденные ложечки. Они до сих пор лежат в моей ссылке. Сейчас мы их оттуда достанем. Блин. Это, конечно, да. Вот наши холодные, очень холодные ложечки. На них даже виден какой-то небольшой имя. Ну, по-моему, исчез в момент того, как мы делаем этот подсъем. Одну кинули. Теперь ложим вторую. Ложи. Сейчас будем проверять. Два. Мы для чистоты эксперимента решили использовать не три ложки, а сразу пять. Ну, так сказать, для большего эффекта. Ну а теперь остается только ждать. Так, время прошло. Могу сказать, ой-ой, они горячие ложечки. Давай их поскорее достанем а, и переместим. ай яй яй горячие ложки. А, наблюдение парта пропало, поэтому я думаю, что она остыла. Чай теплый, он не горячий, он теплый. Серьезно? Да. Не, ну по ощущениям, по ощущениям горячий. Нет, он теплый. Я в горячий чай не пила. А, ну все, значит, <laughs> это все работает. Ну то есть, что мы можем сказать? Подтверждено или повергли? Подтверждено, ну блин. Я не знаю, типа проще мне кажется уже самую кружку поместить в эту. В морозилку. Ну потому что, серьезно, ждать минут 10, пока остаются ложки, то не такой результат, как бы хотелось. Я думаю, что да, легче, наверное, просто подождать, пока чай охладится. Не так это и долго происходит, и будет у нас э, чаек не такой горячий, как хотелось бы. Если вам не жалко времени, то можете использовать этот лайфхак. Ну, а мне кажется, что легче, конечно же, это все сделать, без всяких ложек, а просто подождать. Не так это много времени занимает. Если у вас вдруг что-то сломалось, вы думаете, это нужно выкидывать? Не советую, так как она может все исправить. Если у вас машина разбилась, думаете, это беда? Ничего подобного. А если у вас сердце разбито, она тоже может вам помочь. Она, это синяя изолента. Но так как у нас ее осталось мало, будем проверять лайфхак со скотчем. Есть один очень интересный лайфхак со скотчем. Иногда под рукой не оказывается ножниц, и нужно отделить кусочек скотча от самого матка. Все, что нам понадобится, это прямые руки и, собственно, ну а что, и не нашлось ничего другого, на чем можно продать этот лайфхак. Представим такую ситуацию, что у нас якобы где-то треснула колонка. Я ничего адекватнее придумать не смог. И нужно нам заклеить стейшину. Бедный оператор, ему идет припрослушка очень громкая. Если вам это громко на ролике, то ему где-то в два раза громче. Вот примерно мы заклеили нашу колонку. И нам нужно как-то отделить от мотка скотч. Сейчас что потребуется, это загнуть вот примерно в этом месте скотч примерно на 1 сантиметр. Получаем, ну я, конечно, математик фигуры, но в моем понимании 1 сантиметр это примерно вот так. Закрепили скотч. Теперь нужно ловким движением руки резким дернуть скотч вправо. И, по идее, он должен отделиться именно вот в этой части. Пробуем. Я даже встану. Раз, два, три. О, точно! Гляньте! Прям ровненький отрез, э, скажем так. Без всяких ножниц. И скотч на макет тоже идеально ровно оторвался в районе сгиба. Хо, прикольно! Прикольно! Это прям очень и очень годный лайфхак, который можно действительно использовать. Потому что, ну блин, это реально поможет, если под рукой нету чем отрезать скотч. Ой, это вообще рукожоп. Дедовский метр. Снова наклеиваем скотч... Ой, блин, лишь <смех>, камеру не приклеить. Приклеиваем скотч и снова заламываем его примерно на сантиметр вот где-то здесь. Главное вот так. Раз, два, три. Девочки, вы упали. Извините. Раз, два. Надеюсь, сейчас получится три. Конечно, скотч немножко скуркотился, однако все равно ровная, практически идеально ровная линия отрезка. Могу сказать, что это полностью рабочая система. Очень годный лайфхак. Ну что ж, ребятушки, я надеюсь, вам понравилось это видео. Мы очень стояли, чтобы этот ролик получился действительно качественным. Если вы хотите далее подобного контента, то напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Мы приложим все возможные и невозможные усилия, чтобы следующий ролик подобного формата вам нереально зашел. Ну а пока что всем огромное спасибо за внимание. С вами был я вас. Удачи, любви и терпения. Пока.